Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и фрак. Планируемая в 2020 году перепись населения обойдется россиянам в 33 миллиарда рублей. Именно столько составляет раздутый бюджет компании переписи. Вместо традиционных копеечных листов переписи народ оплатит и 360 тысяч планшетов. Также в переписных листах 2020 года впервые появятся ключевые для буржуазии вопросы о работе людей, чтобы лучше представлять налогооблагаемую базу и еще сильнее закручивать даки. Вот отдаешь ты, товарищ, регулярно деньги в государственную казну, а тратятся они не на то, чтобы жизнь в стране улучшать, а на распил денег на планшет. Вот и спрашивается, а зачем нужна власть, что деньги твои только себе присваивает? В поселке под Красноярском владелец дорог требует по 500 рублей за проезд машин с дровами для отопления. Платным проезд Кузнецова сделали при содействии местной буржуазной власти на основании того, что дороги в деревне оказались в частных руках. Возникает ощущение, что мы не о современной капиталистической России говорим, а об одной из стран периода раннего феодализма, тогда всякий рыцарь взымал мзду за любое перемещение по его земле. На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в 2-3 раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга. Согласно результатам проверок, которые были проведены в 2019 году, в Центральном федеральном округе зафиксирован недолив от 50 до 90 мл на 10 литров топлива при норме в 25 мл. А чему же тут удивляться? Не долить бензин, использовать пропавшее или некачественное сырье, наложить льда вместо мяса – все это стандартные приемы буржуя по обману наемного работника, с которыми мы встречаемся каждый день. Президент России Владимир Путин заявил, что при строительстве космодрома Восточный прекратить хищение полностью так и не удалось. Цитирую. «В сто раз сказано было, работайте прозрачно, Деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов. Конец цитаты. В народе говорится, что стабильность – признак мастерства. Но от такой стабильности, товарищи, нам нужно отказаться, пока нашим эффективным менеджерам еще есть что воровать. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что люди, причастные к коррупционным преступлениям при строительстве космодрома «Восточный», Отстранены от проекта и находятся в местах не столь отдаленных. Его слова передает так. Рогозин отметил, что критика президента Владимира Путина абсолютно обоснована, и он информирован в деталях. По его словам, коррупционные дела относятся к 2014 году, когда были выявлены массовые нарушения в строительстве. Интересно, как при том, что все, кто воровал еще в 2014 году уже сидят в тюрьме, воровство до сих пор продолжается. Неужто эта невидимая рука рынка так действует? Или при капитализме деньги имеют свойство самопроизвольно исчезать? Ответ простой. В реалиях капитализма это норма. И пока буржуазия остается у руля, ничего не изменится. И только победив эту систему, можно создать новую, работающую на благо всех трудящихся, а не для отдельной кучки преступников. Товарищ, вступай в борьбу за социализм. Пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов. Честным взглядом на происходящее...